Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Тема сегодняшнего видео не будет напрямую связана с инвестиционной деятельностью, но все же относится к ней непосредственно. Говорить мы будем о частичном, в кавычках, разглашении банковской тайны. Будьте внимательны и поехали! Итак, банковскую тайну решили отредактировать. Первый вброс о расширении полномочий налоговой в начале осени сделал глава Совета нацбанков Гдан Данилишин. На своей странице в Facebook он написал о необходимости пересмотреть подход к определению банковской тайны и упростить доступ налоговых органов к информации о счетах экономических субъектов. Таким образом, государство сможет Эффективнее бороться с теневой экономикой. Вот такая вот позиция товарища Данилишина. Сейчас же по письменному запросу налоговая может получить от банка лишь информацию о наличии вашего счета в банке. Если фискалы хотят узнать больше, им приходится обращаться в суд. А это нередко для них еще та морока. Суды хотят видеть реальные основания для предоставления информации защищенной банковской тайной. Когда налоговики пытаются получить такую информацию, не очень старательно обосновывая свои притязания, суды им отказывают. Налоговая же служба жалуется на то, что существуют такие ограничения, и данные ограничения им мешают качественно проводить проверки, поскольку сужают возможности по сбору доказательств налоговых нарушений. Как результат, получая значительное количество административных и судебных обжалований результатов проверок. Ну и естественно, им это не интересно, не выгодно. По мнению налоговой службы, расширение полномочий по доступу к банковской тайне приведет к к улучшению качества валютного контроля, выявлению незадекларированных доходов физических лиц и доходов, подлежащих декларированию или налогообложению. Информация о движении средств по счетам граждан интересна налоговикам не менее, чем данные о банковских операциях предприятий. Такая информация может выявлять факты уклонения от уплаты налогов физ. Лицами. Речь идет о случаях, когда они получают оплату за свои услуги на наличные счета в дальнейшем не декларируют такие доходы и, соответственно, не платят с них налоги. Пост Данилишина оказался лишь вершиной айсберга, за которой велась активная законодательная работа. И результаты этой работы уже в ближайшее время будут рассмотрены в сессионном зале. Новые полномочия налоговиков предусмотрены в пакете налоговых изменений, которые традиционно подаются вместе с проектом бюджета на будущий год. Ну и, собственно, законопроект этот номер 4101 положение этого документа позволяет налоговой по письменному запросу получать информацию о наличии денег на счетах и в банковских сейфах но речь идет только о данных по должникам в отношении которых у фискалов есть решение суда о бесспорном списании то есть доступ по запросам налоговых органов будет предоставляться к банковской тайне всех клиентов банка у которых есть налоговый долг, и по нему принято решение суда. Это касается юридических лиц, физлиц, предпринимателей и обычных граждан. В Министерстве финансов такую норму не считает нарушением банковской тайны. Цитата. «Не думаю, что кто-то в правовом государстве может отрицать обязательность исполнения решения суда, вступившего в законную силу. Поэтому шум о попытке Минфинам отменить священную банковскую тайну, священную в кавычках, безосновательную. Это цитата из колонки Интерфакс, которую написал заместитель министерства финансов Светлана Воробей. Только вот все дело в том, что уважаемая финансов говорит о правовом государстве, которым Украина, к сожалению, все еще не является. Хоть мы и идем в этом направлении, но с большими препятствиями. Данная норма, как и большинство норм, будет еще долгое время работать как минимально жизнеспособный продукт. Считаю эту аналогию из мира стартапов идеально подходящей для новых законодательных норм. Если вы согласны с моим утверждением, пожалуйста, поставьте один плюсик в комментариях. И естественно, все не так безобидно. Законодательные нормы выписаны так, что уже открывают возможности для злоупотреблений. Ни законопроект, ни профильный закон о банках и банковской деятельности, ни нормативки Национального банка Украины не требуют предоставления копии решения суда, на основании которого составляется запрос о доступе к банковской тайне. Поэтому может возникнуть ситуация, когда будет раскрываться банковская тайна на запрос налогового органа в основании которого лежит решение суда не относящееся к данному налогоплательщику клиенту банка то есть вы понимаете любой бумажный запрос ну в данном случае скорее всего и в электронной форме возможно так как документооборот приравнен электронный к бумажному уже слава богу хоть и не всегда не везде это работает может получить доступ к к информации по вашим счетам и банковским ячейкам. Следующим шагом после получения информации может стать немедленное списание средств счета или изъятие из сейфа должника вне зависимости от суммы и срока оплаты. Сейчас такое право налоговое имеет, если налоговый долг превышает 5 миллионов гривен и его неуплата в течение 19 дней. 90 дней, простите. Законопроект отменяет такие ограничения и распространяет право налоговиков на любой налоговый долг. Это поставит в особенно невыгодное положение тех налогоплательщиков, перед которыми существуют долги в части возмещения налогов со стороны государства. Еще более радикальные изменения в процедуре доступа фискалов к банковской дании предлагают депутат. 8 сентября представительница фракции Слуга народа и председатель. Подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов Дарья Володина зарегистрировала в Верховной Раде изменения к закону о банках и банковской деятельности Конопроект 4073 Документ состоит всего из одной инновации Налоговые органы получают право по письменному запросу получать информацию о состоянии банковских счетов граждан, ФОПов и компаний за любой промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей. Причем это касается и тех банковских клиентов, которые являются примерными налогоплательщиками. Последнее события показывают, что и законодательная, и исполнительная ветви власти, да и сам Национальный банк Украины сходятся в том, что принципы банковской тайны нужно пересматривать, а точнее расширять возможности налоговой. И сейчас вопрос лишь в том, как далеко власть готова подвигаться в этом направлении. Сегодня открывать нашим налоговикам возможность легкого доступа к информации о движении средств преждевременно. Ведь существует риск, что такая информация будет использоваться не для основных целей. Я думаю, что услышав... Вышесказанное, вы это прекрасно понимаете. Проблема в том, что в отличие от клиентов банков в развитых стран, наши предприятия и граждане не имеют в своем распоряжении эффективной судебной защиты. Добавим к этому высокую коррумпированность и получим, Смесь. В большинстве случаев информация по счетам физлиц и субъектов хозяйствования используется по назначению, с целью борьбы с уклонением от уплаты налога, ну как иначе должно быть. Тем не менее, известны случаи злоупотребления со стороны налоговиков, когда соответствующая информация продается конкурентам или позволяет инициировать безосновательное уголовные уголовное производство, и это не редкость, к сожалению. Сейчас, если вы не знали, то можно купить базу по любому предприятию или ФОПу вместе с его контрагентами буквально за копейки от 500 до 1000 гривен за одно предприятие, ну один запрос. Плюс ко всему, не нужно забывать про так называемую палочную систему эффективности наших доблестных органов, в основе которых лежит важность проделанной работы на бумаге, выраженной в статистических данных. Они а реальные раскрытия правонарушений и преступлений. Говорю это вам как бывший офицер правоохранительных органов. Ведь поверьте, я знаю, как работает система. Также существуют риски, что по каждой операции со счетом, зачисление или расход, которая несопоставима с декларируемым доходом, у сотрудников налоговой могут возникнуть вопросы к владельцу банковского счета. За вопросами могут возникнуть проверки, а результатом проверки могут начисляться штрафы и применяться другие санкции. Если масштаб вопроса велик, может возникнуть риск уголовного преследования. Сотрудник фискальной службы зачастую не имеет должной квалификации, чтобы определить коммерческий смысл той или иной операции. Если бы имел, то был бы не клерком в налоговой, а предпринимателем. Во-вторых, высок риск использования полученной информации тем же сотрудникам ДФС в личных целях практически без какой-либо ответственности. И как бы убедительно не звучали эти контраргументы, есть большие сомнения, что депутаты захотят принять их во внимание, когда будут рассматривать соответствующие законодательные инициативы в сессионном зале. Остается надеяться на то, что у них сработает инстинкт самосохранения. Большое вам спасибо за внимание, если это видео было вам полезным, поставьте ему лайк, поделитесь им с друзьями и напишите в комментариях, что вы думаете относительно внесения изменений в банковскую тайн. Также предлагаю вам ознакомиться с другими моими видео на канале, не забывайте заглядывать в описание к этому видео, так как много полезных ссылок регистрируясь, по которым вы помогаете развиваться моему каналу. На этом у меня все, друзья. Большое вам спасибо за внимание. С вами был Вячеслав Костенко. До новых встреч. Пока.